Лецитин – жизненно важная часть наших клеток. В теле человека содержание лецитина распределяется очень интересно. В головном мозге 30% лецитина от общей массы мозга. В нервной системе 17%, в печени 16%, в сердце 10%. Лецитин служит основным питательным веществом для нервов. Лицитин важен для всех живых существ с высокоорганизованной нервной системой. Лицитин необходим для мозга, ребенка и взрослого. Лицитин необходим для здорового функционирования печени и для легких. Регулирует выработку желчи. Предотвращает накопление избыточной массы тела. Необходим в рационе беременных и кормящих женщин. Участвует в формировании и нормальном развитии мозга и нервной системы ребенка. Является одним из факторов, предотвращающих жировую инфильтрацию печени. Требуется для выработки гормонов. Необходим для нормального обмена жиров и холестерина. Лецитин является составной частью всех клеток. Лецитин содержится во всех без исключения исследованных животных и растительных тканях. Лецитин почти во всех жидкостях Живого организма. Входит в состав мембран клеток. Жизненно важен для профилактики малокрови. Внимание! Обучаемость, сосредоточенность, усидчивость невозможны без лицетина. Лицетин ускоряет окислительные процессы. Лицетин обеспечивает нормальный обмен жиров. Улучшает работу мозга. Улучшает работу сердечно-сосудистой системы помогает усваиваться витаминам, повышает сопротивляемость организма воздействию токсичных веществ, стимулирует выработку желчи, стимулирует образование эритроцитов и гемоглобина. Все клетки организма нуждаются в лицетине. Лицетин помогает вырабатывать энергию. Он необходим для выработки ацетилхолина. Ацетилхолин обеспечивает оптимальное функционирование нервной системы. Лецитин растительного происхождения эффективнее, чем лецитин животного происхождения. Лецитин НСП – это очищенный концентрат лецитина из сои, а еще точнее из соевого масла. Содержит 97% активных действующих начал. Это фосфолипиды и жирные кислоты. Повторюсь. Лецитин необходим в рационе беременных и кормящих женщин. Лецитин участвует в формировании и нормальном развитии мозга и нервной системы ребенка. Лецитин важен для здоровья гормональной системы. Для иммунитета, кожи, печени, сосудов и глаз. Просто как вода. Это можно сказать и про лецитин. Он как вода нужен всем клеткам. При его недостатке мы можем ощутить дисбаланс практически во всех органах. Лецитин является важнейшей составляющей клеток мозга и эндокринной системы. Лецитин нужен для надпочечников, нужен гипофизу, нужен щитовидной железе, нужен половым железом. От лецитина зависит и процесс зарождения жизни, вернее, возможность зачатия. Бесплодными в мире считаются не менее 17% семейных пар. Важную роль в возникновении бесплодия играют факторы экологии и питания. Для мужских половых клеток, сперматозоидов, лицетин является тем веществом, которое предопределяет способность к оплодотворению. Нужны также цинк, кофермент Q10, витамин Е, антиоксиданты и обязателен лицетин. Зарождение новой жизни зависит и от материальных факторов. Среди них питание будущих родителей. Лецитин, вещество, из-за которого яйца птиц и икра рыб, считаются очень ценными с питательной точки зрения. Но усвоение растительного лецитина происходит эффективнее. К тому же животная пища избыточно калорийна. Животные источники лецитина. Что с ними не так? Многие люди имеют ограничения в холестерине. Например, не более двух яиц в неделю. Если люди так питаются, у них не будет достаточно лицетина. Другой вариант – увеличить порции продуктов. Лицетина будет достаточно, но вы получите избыток соли и холестерина. Накопление холестерина в сосудистой стенке – это атеросклероз. И здесь должен был быть лицетин. Если ваша цель – оздоровления сосудов в сердце всего тела, животные источники лицетина не идеальны. Лицетин способен защитить сосуды от атеросклеротического поражения. Важно своевременное начало приема лицетина. Важно рациональное питание. Отказ от курения. И достаточная физическая активность. Лицетин из сои усваивается легче. Он более полезен, чем животный лицетин. При условиях экологическая и генетическая чистота лицетина. Любой потребитель хочет 100% гарантий чистоты, качества и эффективности. Так бывает? Компания НСП уверенно отвечает. Да, на все, без исключения продукты компании, распространяются гарантии чистоты, качества и эффективности. Важно! 170 капсул лицетина в упаковке. Высокая доза в каждой капсуле. Цена от производителя. Она более чем приемлема. Профилактическая доза начинается с одной капсулы в день. При приеме одной капсулы в день вам потребуются две упаковки в год. Лицетин. Один из множества прекрасных продуктов. От самой лучшей компании. Высочайшее качество, высочайший профессионализм, огромный ассортимент продуктов, лучшее ценовое предложение продуктов такого уровня на рынке, создано с любовью. Это NSP.